Сорумба Джеймбеков продолжает свои рабочие поездки по регионам страны. Сегодня глава государства находится с двухдневной рабочей поездкой в иссык области. Он посетил фермерское хозяйство Капар-Улу-Улан в селе Чон-Орюкты и ознакомился с его деятельностью, реализуемое в рамках проекта Всемирного банка «Комплексное повышение производительности молочного сектора». Данный проект реализуется с 2018 года. Его целью является повышение продуктивности молочного скота и качество молока на фермах-бенефициарах. Небольшие подсоединения молочные хозяйства, заготовщики молока, зональные центры ветеринарных лабораторий на территории из Сыкульской области. По первому компоненту проекта выделено 1 миллион 140 тысяч долларов США, из них 550 тысяч выделено на поддержку региональных ветеринарных центров диагностики и экспертизы городов Балакче и Каракол. 200 тысяч долларов будет выделено на улучшение племенных качеств молочного скота и поддержку распространения искусственного осеменения коров в регионе. В рамках второго компонента также выделены 1 миллион 140 тысяч долларов. На них производится обучение 6 тысяч фермеров, содержащих коров молочного направления, надлежащему ведению животноводства и управления фермерским хозяйством. По третьему компоненту, что составит 2 миллиона 120 тысяч долларов, оборотный фонд будет способствовать облегчению доступа мелких фермеров и сборщиков молока к финансированию для приобретения материалов и мелкого оборудования посредством предоставления без процентов и без залога. Кредитов. По всем компонентам проводится обучение фермеров непосредственно в селе. Президент с удовлетворением отметил, что подобные проекты поддерживают жители регионов, побуждают их заняться предпринимательством и обучают новым технологиям животноводства. Вносит очень большой вклад в развитие села и в целом государства. Он пожелал дальнейших успехов в реализации проекта и деятельности фермерского хозяйства. Также глава государства сегодня проводит встречи с жителями Тюбского района. В своем выступлении он остановился на особенностях и возможностях Тюбского района, вспомнил видных деятелей уроженцев Тюбского района, внесших значительный вклад в развитие не только района, долины, но и государства в целом. Он рассказал о стратегических направлениях развития страны, реформах и крупных национальных проектах, которые в настоящее время реализуются в Кыргызстане. Это развитие регионов, цифровизация страны, поддержка местных предпринимателей, повышение экспортного потенциала страны перенаправления средств финансовых институтов в регионы и другие. Президент отметил, что государство предпринимает все усилия для того, чтобы развивать регионы. Теперь местные власти должны активно работать над привлечением инвестиций в регионы. Привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест – основной критерий в оценке деятельности местной власти, подчеркнул Сором Байджинбеков. Он отметил, что развитие регионов – это не только строительство социальных объектов, но и поддержка уязвимых слоев населения. Не рассчитывать только на помощь государства, а мобилизовать на это дело местные сообщества. Президент подробно остановился на реализуемых национальных проектах: это реализация государственной программы по ирригации, стратегия обеспечения чистой водой населения, программа государственного ипотечного кредитования, строительство альтернативной дороги стратегического значения Север-Юг, реализация проектов в сфере энергетики, производство чистой экологической продукции, реализация проектов по направлениям здравоохранения, образования и спорта. Одно из главных направлений страны – это экспорт отечественной экологической чистой продукции. Мы можем быть конкурентоспособными на мировом рынке своей экологически чистой продукции», подчеркнул глава государства. Президент рассказал об основных направлениях реформы судебной системы и правоохранительных органов, системной борьбы с коррупцией, о реализованных и планируемых мероприятиях внешнеполитического направления, реализованных и планируемых проектах в рамках года цифровизации. Он призвал местные власти в борьбе с коррупцией не быть просто наблюдателями, а помогать государству и президенту усилить антикоррупционные мероприятия. Одним из основных компонентов в борьбе с коррупцией он назвал исключение прямого контакта человека с чиновником в сфере оказания государственных услуг путем внедрения цифровых технологий. Обещания по всем этим направлениям я давал, будучи кандидатом на президентских выборах. По этой причине рассказал о них подробно, подчеркнул глава государства. Встреча продолжается в формате «вопросы-ответы». Вопросы местных жителей касались в основном строительства и ремонта социальных и инфраструктурных объектов, обеспечения чистой водой, развития ирригации не только. На вопрос отвечают президенты и руководители соответствующих министерств и ведомств местной власти. Премьер-министр провел совещание с руководителями фонда по управлению госимуществом Госкомитета информационных технологий и связи «Альфа-Телеком» и «Каргостелеком» по вопросу урегулирования спорных вопросов по партнерству между «Альфа-Телеком» и «КТ-Мобайл». По итогам встречи было принято решение, согласно которому «Альфа-Телеком» продолжит сотрудничество по совместному использованию частот с «КТ-Мобайл», которая является дочерней компанией «Каргостелекома». В рамках данного партнерства в ближайшие месяцы запланирован запуск проекта по созданию виртуального оператора, для которого Альфа-Телеком выступит опорным оператором, предоставив собственную техническую базу премьер-министр подчеркнул, что поддерживает саму идею сотрудничества двух государственных компаний, поскольку они должны стать основными инфраструктурными локомотивами продвижения политики и цифровизации страны. Это также позволит значительно увеличить зону охвата мобильной сети по всей стране, в том числе и в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, и обеспечить высокую надежность связи в интересах абонентов компании. Кроме этого, подобное партнерство благоприятно скажется и на доходности компании «Альфа Телеком» одного из крупнейших налогоплательщиков страны. На совещании было доложено, что доход от совместной деятельности будет распределяться по принципу 67% в пользу Альфа Телекома, 33% КТ Мобайл. Альфа Телеком стал победителем аукциона среди сотовых операторов на право заключения договора о совместном использовании частот с КТ Мобайл. Так как спорные вопросы были разрешены, стороны продолжили сотрудничество и Альфа Телеком взяло на себя обязательства по запуску четвертого оператора сотовой связи на рынке Кыргызстана под брендом «Салам» в течение месяца. Венгрия отметила готовность открыть свое дипломатическое представительство в Бишкеке. Об этом стало известно в ходе официального визита министра иностранных дел Чингиза Айдарбекова в Венгрию, который состоялся с 1 по 3 мая. Глава внешнеполитического ведомства был приглашен министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярту. Было проведено 9 встреч. На встрече с руководством венгерского Эксимбанка стороны обсудили вопросы взаимодействия финансовых институтов двух стран и реализации льготной кредитной линии Эксимбанка в размере 50 миллионов евро. Кроме того, Чингиза Айдарбекова Арбеков 6 по 8 мая совершил официальный визит в Турцию, где он также провел ряд встреч, где были обсуждены основные моменты двусторонних дипломатических отношений. Главы внешнеполитических ведомств двух государств договорились о взаимном снижении оформления трудовых виз для граждан обеих стран. Так, с 15 мая стоимость трудовых виз снизится с 283 долларов до 30 долларов. Такое, значит, паритетное снижение стоимости оформления трудовых виз призвано создать благоприятные условия для трудоустройства, прежде всего для трудоустройства наших граждан в Турции, и, что особенно важно, в разгар туристического сезона. Также министры подписали дополнительный протокол к соглашению между правительствами Кыргызстана и Турции о взаимных поездках граждан. Данным протоколом предусмотрено освобождение от оплаты за оформление вида на жительство, для граждан Кыргызстана, которые пребывают в Турции для получения медицинских услуг. 17 по 20 мая в столице пройдет заседание Совета национальных координаторов ШОС. Оно направлено на подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел стран ШОС, которое состоится 22 мая. Будет обсуждена подготовка к заседанию Совета глав государств, запланированное на 13-14 июня. Кроме того, национальные координаторы наряду с другими вопросами обсудят и согласуют содержательную часть Совета министров иностранных дел и СГГ ШОС. Дальше у нас идет 22 мая, значит, в один день сразу два важных мероприятия пройдут. Это СМИД ШОС и СМИД ОДКБ, да? Совет Министров Иностранных Тел, как ШОС, так и ОДКБ. Значит, заседание пройдет 22 мая под председательством министра Чингиза Айдарбекова. Программа насыщенная. Авиакомпания Air Arabia с 4 июля запускает регулярный прямой рейс между Эмиратом Шарджа и Бишкеком. Рейсы будут осуществляться 4 раза в неделю. Это стало результатом визита министра иностранных дел Чингзайдарбекова в Объединенные Арабские Эмираты в марте. Также достигнутый успех свидетельствует об эффективной работе генконсульства Кыргызстана в городе Дубай, сообщил пресс-секретарь МИД Уламбек Дыкамбаев.